Спасибо огромное менеджеру Ринату, салоне Альтера. все очень на достойном уровне. Помогли выбрать автомобиль именно тот, что я хотел, приобрести. Я очень доволен покупкой. Также огромное спасибо кредитному отделу и руководству за полученные подарки в качестве бонуса.